Приветствую дорогие друзья, вы смотрите канал Сова ЛПС И с вами Фанни Сегодня у нас будет мастер-класс Мы будем вместе с вами делать прикольные наклеечки ЛПС Для работы нам понадобится много воображения Цветные ручки, карандаши, фломастеры или все что угодно, что у вас рисует А также самое главное, самоклеющаяся белая бумага для ксерокса Именно на ней мы будем рисовать наклеечки Итак, давайте приступим. Зу -зу -зу. Что ж, давайте приступим, мои хорошие. Значит, что нам понадобится? Смотрите, это бумага для серокса. Правда, я тут уже кое-что вырезал, но это не меняет ее сущности. Смотрите, с одной стороны, она здесь защитная пленочка, и внутри там клейкий слой. А эта поверхность, она напоминает поверхность обычной бумаги для серокса. Где вы можете приобрести такую бумагу? Смотрите, заходите в любой салон, где у вас салон печати в городе, и спрашивайте, нет ли у них пары листочков самоклеющейся бумаги для ксерокса. Как правило, там она у них продается. И если красиво поморгать ресницами, то вам не откажут и дадут пару листочков. Но если откажут, можно купить целую пачку. Но пачку это дорого, а пару листочков это недорого. Поехали. Я для работы не буду выбирать какие-то супер супер, экстраординарные и дорогие инструменты, я буду рисовать обычным карандашом, либо обычной шариковой ручкой, либо обычными цветными карандашами, которых у меня тоже много. Но у меня также есть и фломастеры, и, маркеры, и акварельные маркеры, и мелкие, и много всяких инструментов, потому что я много рисую. Но на самом деле здесь нет никаких правил. Рисуйте тем, что у вас есть карандаши, хорошо карандаши, фломастеры, значит фломастеры. И главное, ничего не бояться, пробовать, и у вас все обязательно получится. Если вы боитесь сразу наносить рисунок на бумагу, боитесь ее испортить, возьмите альбомный листочек и сначала сделайте для себя какие-то черновики, посмотрите, скетчи какие-то поделайте, и уже после того, как вы попробуете что-то нарисовать, вы сможете перенести этот рисунок на бумагу, просто скопировать его, аккуратненько перерисовать. То есть потренируйтесь, а вообще не стесняйтесь, любые коляки-маляки рисуйте. Чем больше вы рисуете, тем быстрее у вас будет результат. Первая картиночка, которую я хочу нарисовать, это будет маленький птенчик. Сначала я его намечу карандашом. Не знаю, мне почему-то я недавно видела такого птенчика в магазине. Мне он очень понравился. И я решила, что буду рисовать с вами наклеечки. Обязательно нарисую такого птенчика. Вот такой клювик. Вот такие вот мы сделаем небольшущие очки. Выпученные глазки. Удивленные бровки и маленькие ножки по моему смотрится классно так раскрашивать я его буду желтым фломастером ух ты фломастер то оказался слишком рыжий но ничего кого как говорится нам стесняться Красным цветом я закрашу ему клювик и ботиночки. Видите, я особо не заморачиваюсь. Вообще, я люблю рисовать черной гелевой ручкой, но я ее почему-то не могу найти. Надо сходить в магаз купить. Но сейчас под рукой нет, поэтому фломастер очень даже подойдет. по-моему, вообще огонь. Так, забыла ножки еще навести. Следующий персонаж я хочу нарисовать котиком. Вообще, я очень сильно люблю котиков. У меня было много котиков и кошечек. Каждая из них прожила разное количество лет. И сейчас у нас, к сожалению, нету никого, только собачка. Но пока мы не готовы завести котика, потому что мы все еще скучаем по нашему прошлому котику, которого у нас недавно не стало, и мы не готовы брать пока нового котика. Ничего. Раскрасим его маркером. Маркеры интересная штука. Достаточно нежная, но очень водянистый. Еще при высыхании цвет светлее. только сначала заточу его хорошо можно ему немножко шерстку еще сделать, чтобы он был такой живенький, лохматенький. Так, и еще я ему, пожалуй, сделаю немножко тут точечки. А, усы, вот так. И бровки. Такой хороший получился. Следующую наклеечку я буду рисовать собачку. Нарисую ей толстенькие щечки, остренькие ушки. выбровки так так вот так вот мордочка раз и на щечке и еще румяшки по моему очаровательно сейчас будем раскрашивать я беру акварельный маркер подходящего цвета На самом деле цвет не очень получился какой-то коричневый. Я хотела сделать более рыженький и более нежный. Ну, в общем, захочу перерисую, не проблема. Так, щелочки розовые. Я хочу закрашивать не все, я оставлю блик. Глазки черненькие. Ротик я раскрашу сейчас тоже розовый. я нарисую им немножко шерстку. А еще мы немножко похулиганим нарисуем у нее на голове. Вот. Зеленую веточку. Следующую наклеечку, которую я хочу сделать, это наклеечку с логотипом Савайл Пис. Желание, ей можно придать объем у меня сейчас дилемма я и хочу и не хочу одновременно ну, давайте попробуем небольшой объемчик я буду их карандашами. Сама не знаю, почему я взяла такой ужасный цвет. раскрашивать я их буду маркерами я раскрашу головы интересно ведет себя корельный маркер Карельный карандаш он зацепляется за маркер и тоже растягивается. Ну, собственно говоря, что-то в этом есть. Текс и сова будет желтым, желтым розовым, желтым или розом? Текс. Пусть будет желтый, где у нас тут точка-нибудь жёлтая. Вот это она, напоминаю, желтая. Видите, какой ужас. <свёздный> ужас. Не повторяйте за мной. горельные карандаши и тянутся за маркером. на что-то несуравное так тень я проложу зеленым получится смесь зеленого с курильными карандашами хорошо смотрится живописно как у импрессиониста Текст. Сердечко. Сердечко сделаем красным. Так. Так, синий, синий, синий. Синий возьмем сюда на тени. Даже слишком сильно. Ну ладно. на граффити ну и хорошо пусть будет похоже на граффити как будто бы так и было задумано Отлично. Следующая наклеечка будет снова собачка носик, морточка, а, глазки сердечки. Мы сделаем ей стрелочку и вот такую морточку. То... Ладно, дальше я буду продолжать уже черным карандашом укорильным. раскрашиваем рыженьким или желтеньким все кроме мордочки мордочку оставляю белым и красным цветом я закрашиваю сердечки И еще немножко розового на ушке. Так, носик будет черненький. На носике я хочу оставить небольшой блик. Так, вот раз. Все аккуратно отводим. Почему-то напоминает на яжонка. Странно, да? Это все равно собачка. О, давайте еще и нарисуем язычок. Собачка-дразнилка. И бровки. Отлично. А еще я хочу сделать стикер лягушку. У нее будут бешеные глаза, как будто бы она немножечко тупенькая, блин, Только... сделаем ей язычок. Так и раскрасим ее зеленым. вот у нее будут лапки не совсем лягушачьи но без подробностей и передние лапки так -с. раскрасим ее зеленым Ой, вам не видно сары как интересно ведет себя курильный карандаш. Там в этом месте идет стык защитной пленки. Из-за этого у меня здесь полосочка. Ну, мне это никак не исправить, поэтому будет с полосочкой. Так. И еще мы сделаем ей бородавки потому что она лягушка Пусть будет с породавками так еще можно нарисовать наверное муху и у мухи будут крылочки голубого цвета Я еще люблю рисовать траекторию движения. Вот такие прикольные наклеечки у меня получились. А еще также можно нарисовать огромную кучу всяких разных звездочек, косточек, цветочков. И все это можно повырезать и приклеить куда угодно, куда вам нравится. Я еще думала попробовать нарисовать наклеечку LPS котика нашу смешную Фани Можно попробовать. Только он без карандаша это не очень как-то удобно. Сейчас найду карандашик. А, все, нашла. Текст. И а, попробуем нарисовать нашу Пышечку. Нарисуем ей ее красивые глазки. Ее носик, морточка миленькая, текст вокруг этого глазика у нее облачко. щечки цветочек вот тут вообще много цветочков такая она интересная мне очень нравится как у нее расположены блики в глазах да и вообще она просто красавица а еще у нее тут завитушка на лбу Мы тоже нарисуем И Такая она простенькая Хавовенькая Смотрите Какая же она милочка. Тут еще у нее наш Батик красивый воротничок и лапки-косолапки ребят, я только сейчас заметила, что она косолапенькая посмотрите, какая она хорошенькая такая стесняшка на лапке у нее радуга на лбу у нее тоже радуга пышная юбочка и тут еще у нее пяточка так, сейчас надо стелить потому что я забыла ей оставить место под пяточку так и вот у нас наша пяточка симпатичная такая толстенькая девочка пышечка ну, вот так у нее тут складочки на юбках на юбке вся она такая в звездульках еще и она вся в цветочку Настоящая такая прима-прима. Так, тут не так, рисую, пока так, И вот так. Еще тут у нее, в общем, она вся в цветочках. Смешная очень, хорошенькая. Ну вот и сейчас мы ее будем раскрашивать. Тут у меня тоже пяточка мы ей нарисуем, так чтобы она была видна. Уж больно они у нее хорошенькие. Текс. Сейчас будем раскрашивать. Так, пышечку нашу я раскрашу розовым маркером. Я думаю, я пока пропускаю Пяточки, все это нежно розовым. Голубые, Милочка. А еще я забыла ей покрасить мордочку. Что мордочка то у нее что же тоже розовая когда маркер высыхает, он светлеет, поэтому не боимся. Юбочку я раскрашиваю желтым акварельным маркером, который у меня, кстати, какой-то засохший. Этого достаточно на самом деле, чтобы нежный цвет придать, а нам больше то и не надо. Звездочки на юбке синие, а вот цветочки на ее мордочке я буду рисовать не совсем темным цветом, не темно-синим, а таким посветлее, чтобы они сильно не выбивались это мне вот не хочется сильно затемнять пусть будет нежная так вот. пяточки я раскрашу цветом потемнее и таким же цветом я буду рисовать полосочку на ее радуге И на штанишках также желтую полоску на на радуге и на штанишках и так здесь рыженькая и зелененькая так зелененькую вот так А рыжего маркера у меня нет, поэтому я выбрала карандаш оранжевый. Ну, нормально. Осталось раскрасить лимонный бантик. И черные зрачки глаз я тоже буду делать, сейчас посмотрю если у меня маркер, как он пишет. Да, маркер неплохой, поэтому черным маркером я буду закрашивать ей глаза. розовый носик обводить я буду ее черным карандашом еще я совершила ошибку, я раскрасила ей челку желтым, получился банди. И бывают и косячки. И, честно признаться, не знаю, могу ли я это исправить. Сейчас попробуем. Да, получается оранжевая челка. Ну, оранжевая лучше, чем отдельный бант. Когда она высохнет, вот этого пятна не будет. При помощи карандаша я могу заложить тени там, где мне хочется, тем самым придать, придать объем. По-моему, очень симпотно получается. вот милочка похоже может быть не совсем но точно это она ну что ж вот такие у меня наклеечки получились что дальше я буду с ними делать значит поскольку они поверхностях достаточно ну нежно, их легко запачкать или поцарапать, или они могут вообще я предлагаю закрепить их скотчем. Для этого берем широкий скотч и аккуратно наклеиваем сверху на картинки. Так, я тут стараюсь, приклеиваю. А, запись забыла включить. Поэтому... Берем скотч, отрезаем кусочек и аккуратно приклеиваем сверху на наш рисунок. Конечно у меня скотч немножко получается с отпечатками пальцев, но я же для себя делаю, там не для кого-то еще, поэтому меня это устраивает. Небольшой косячок у меня вышел на лягушке. У меня замял скотч. Ну, ничего страшного. Такое тоже бывает. Не конец цвета. Видите, здесь, если посмотреть. Короче, он по -синий. Ну вот. Вот трещинка. Неровно лег. ну Тут уже ничего не могу переделать. И тут тоже у меня не влезает эта надпись полностью. И на кошечку тоже. Поэтому как-то нужно будет аккуратно совмещать. Так. Блин, ай, как я не хочу ее портить отсек я остановлю так, сори, что я не показала вам, но реально так нервничала когда заклеивала скотчем кошечку, что чуть ли вся не спсиховалась поэтому камера меня только отвлекала, поэтому это всегда так когда, короче, себя фигня, все делаешь так по простому, не запариваешься тогда всегда получается идеально вот как только запарнулся что мне, ой, ой, это такая кошечка такая дорогая, такая вообще вся и все, сразу 100% ничего не получится. Это называется закон подлости. И здесь он тоже работает. Так. И последний кусочек скотча. Того, как я проклеила скотчем сверху свои наклеечки я буду их аккуратненько вырезать ножничками Значит, сначала просто отрежу Врезаем не по контуру а с расстоянием наши наклеечки чтобы они смотрелись красиво хотите по контуру врезайте по контуру я не запрещаю но мне кажется, что так смотрится лучше жабочка Я вообще скотч наклеила не только криво, но еще и недостаточно. Ну ладно. Вот такая будет наклеечка. Котик. миленький котик. Походу тут еще и мусор какой-то попал. Ну вообще отлично. То, что тут отпечатки пальцев моих мои везде просто подскочим. стопроцентная ручная работа. Авторские наклеечки. Птичонок. Цветочек куда-нибудь на фон. Короче, ребята, вот такие наклеечки у меня получились. Посмотрите, какая мимимишечка. Как мимимишечка. Похоже моя Фань. М -м -м. Цыпленочек. Корни влюбленная, Смешная Корги. Котик. Лягуха. Пе -пе -пе -пе -пе. И совая без. Мне они очень нравятся. Они такие прям классненькие вообще. Посмотрите, какая красота. Вообще классно. Я надеюсь, мои хорошие, вам понравились эти наклеечки, которые мы сегодня с вами сделали. Я уверена, что у вас все получилось просто замечательно. Вы большие молодцы. И теперь вы сможете вообще заклеить всю вашу комнату красивыми наклейками. Можно приклеить на дневничок, в тетрадочку, на пенал, на холодильник, на монитор, на телефон, на обложку для телефона. И везде, везде, везде. Так что, если я пропаду на недельку, не переживайте, я просто обклеиваю всю квартиру наклеечками. Так что я пошла, дорогие, я вас очень люблю, целую, обнимаю и до новых встреч.